Altami Met P является одним из самых популярных и практичных портативных профессиональных металлографических микроскопов. Благодаря своим компактным размерам и работе от встроенного аккумулятора, данная модель отлично зарекомендовала себя для использования в полевых условиях и проведения различных инспекционных исследований крупногабаритных объектов. К основным техническим характеристикам и особенностям Altami Med-P можно отнести. Корпус микроскопа изготовлен из отлитого под давлением алюминия и окрашен огнеупорной эмалью. Микроскоп в стандартной комплектации дает увеличение 100 и 500 крат. Микроскоп имеет встроенную светодиодную подсветку с плавной регулировкой яркости освещения, которая дает ровное и контрастное освещение объекта исследования даже при больших увеличениях. Комплект поляризации поставляется в стандартной комплектации микроскопа и является уникальной особенностью подобного типа приборов. Специальный вырез в основании предназначен для установки микроскопа на поверхность труб диаметром от 10 мм. Фокусировочный механизм имеет возможность грубой и точной настройки резкости. Мед p поставляется в защитном алюминиевом кейсе, который помогает удобно транспортировать и хранить микроскоп даже в неблагоприятных условиях. Стоит отдельно отметить, что основным преимуществом данного микроскопа является его компактность и мобильность. Вес микроскопа с установленным окуляром и объективом всего 700 грамм а вес всего набора вместе с кейсом не превышает 2 килограмм. Распаковываем микроскоп и устанавливаем его на ровную поверхность. Далее вынимаем пластиковую заглушку из окулярного тубуса и устанавливаем на ее место окуляр. После этого извлекаем объектив из футляра и вкручиваем его в посадочное гнездо микроскопа, предварительно сняв защитную крышку. Устанавливаем поляризатор и анализатор в соответствующие слоты. Работа подсветки микроскопа возможна как от электросети, так и от встроенного аккумулятора, что также является отличительной чертой данного микроскопа. Работа от аккумулятора позволяет исследователю не зависеть от источника питания и оперативно проводить исследования в любом удобном для него месте. Чтобы зарядить встроенный аккумулятор, следует подключить комплектный блок питания к сети и в специальное гнездо зарядки на осветители микроскопа. Устанавливаем микроскоп над объектом исследования так, чтобы исследуемый участок объекта располагался под объективом. Включаем освещение, повернув колесо регулировки яркости по часовой стрелке и настраиваем комфортный уровень яркости освещения дальнейшим движением колеса. Наблюдая в окуляр, вращаем диск грубой настройки фокуса до того момента, когда объект исследования появится в поле зрения. Далее, для получения резкого изображения объекта вращаем диск точной настройки фокуса. Для изменения зоны исследования объекта аккуратно перемещаем микроскоп, взявшись за его основание. Для улучшения контрастности изображения или необходимости избавиться от бликов на объекте исследования Вращаем колесо анализатора, изменяя при этом угол поляризации. Помимо оптики, идущей в стандартном комплекте микроскопа, пользователь может приобрести дополнительный объектив с увеличением в 20 крат, окуляры с увеличением в 16 и 20 крат, а также окуляр с увеличением 10 крат со шкалой для проведения измерений объекта. Для фиксации микроскопа на поверхности исследуемого объекта необходим магнитный столик с микроподвижками. Благодаря мощным магнитам в его основании он может быть закреплен на наклонной и даже вертикальной металлической поверхности. Управляя коаксиально расположенными ручками столика, возможно с высокой точностью осуществлять координатное перемещение микроскопа по осям X и Y. Особенно это важно при работе с большими увеличениями, когда требуется плавное перемещение объекта. Для подключения микроскопа к компьютеру с целью вывода изображения объекта на монитор, сохранения фото и видео, необходимо оснастить микроскоп цифровой камерой. В случае использования микроскопа в полевых условиях, когда рядом нет компьютера для сохранения изображений, можно использовать зеркальный фотоаппарат с картой памяти. Для сопряжения фотоаппарата с микроскопом предусмотрен специальный оптический адаптер под bayonet Canon типа EF. В комплекте с цифровой камерой или фотоаппаратом поставляется PO ПО Altami Studio которая помимо сохранения и обработки изображений позволяет производить различные измерения величин исследуемого объекта как на живом изображении, так и на полученном фото. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что Altami MedP это микроскоп, который сочетает в себе такие качества, как портативность, удобство использования, доступную цену и положительные отзывы наших клиентов что делает данную модель одним из самых интересных предложений на рынке. Выбирайте альтами, подписывайтесь на наш канал и следите за дальнейшими обновлениями.